Всем привет, с вами я, Соник, и это, ребят, Браву Старс, давно не было, да, на телефоне играю, это, правда, что я на телефоне играю. Конечно, видос не на телефоне буду вкладывать, но а уже на конке я. Ну, ну что, ребят, прежде чем мы начнем играть, так сказать, фу, Поставь все лайки, подпишись на канал, пожалуйста. Это очень важно. Без лайков и без, и без подписок эх, не, не будет новых видосов, так сказать. А если будут лайки, будет больше новых видосов. Так что давайте своими лайками ускорим вс. И начнм. Так. Так. Так. Так. Так. Так. вас пока все. Кустики я Ну, ну, О-о. Нет, Юрка ходил, спустился. Давайте его дома чуть-чуть. Мне, честно, но уже одолели. Тихо. Не-не-не. Не надо. Гейл, гейл, пожалуйста. Посиди, девушка. Хейл. Ну, вот так. Первая катка. О, ребят, один уже. Так, давайте по ФСу скажем? вот это вот. Им. И. И давайте добавим к челокам. Вау, сейчас уже не напечатает. Давайте смотреть Ну, если я попробую, то 8 бита возьмем Ага Todos Ребят, гаджет, я знаю, что такое Это гаджеты Todos con Ребят, я не знаю, на каком языке он вообще говорит ну давайте с ними как-то проведем. <свист> Анжелика Брюе. Садись можно, да, я не знаю. уже... уже... сюда? сюда? Сейчас Так. Маленькая. Ну, Все покидаем, уклоняем, уклоняем, соглашаем. Баруул, два ручки, мне давайте, сыграем. Помню, как тут не пойду. Починаю сюда учиться. не Угу. Так. Давай покить. Нет. Ты вон ⁇ шь кальца? Да, хочешь, да, да. А когда убью? Mm-hmm. <sighs> так 15 секунд, ребят так, ребят ставьте лайк Сейчас ему здесь лайк а то покажите лайк Касало! Касало! Ну и давайте Зершаю щука! Даже две! Ван в с ним карту поиграем. Они такая похожая на себя. слева. Ой, ой, ой, ой, Что? Кайф. Ну прикольная, прикольная карта, я считаю, но ну, еще можно поиграть, ну последнюю карточку, а потом вверх, что видосик Кто это? Как ты разбил? Что один такое? Гринши под гринши. Ребят, красивое название. Мне, ребят, кажется, уже поразвершать. Ставьте. Ребят, сейчас... Подождите. Оп. Час. Ставьте, ставьте, ставьте. Вот. Подписывайтесь на канал. Слубить новый колокольчик. На ну, своем был я. Соник Ин.